Правовая игра слов. Работник всегда будет являться работающим, но не все работающие будут являться работником. Когда вы читаете документы по охране труда, вы будете встречать эти две конструкции работники и работающие. В чем отличие? Работник это физическое лицо, выполняющее работы по трудовому договору, сюда же включается и контракт. А работающие – это работники, а также физические лица, выполняющие работы по гражданско-правовому договору, учащиеся, служащие, ординаторы, там, члены фермерских хозяйств. Их там много. Этот термин есть в статье 1 Закона об охране труда. Какие отличия в нормативке, где их можно посмотреть? Статья 11.1. Закон об охране труда, право работающего на охрану труда. Там написано так, что работающие, то есть все эти лица, имеют право, например, на инструктажи и обучение по охране труда, а работники имеют право на обеспечение средствами индивидуальной защиты. То есть не все товарищи, которые будут описаны во всей этой большой определение, что такое работающие, имеют право на СИЗы. Так что будьте внимательны и до новых встреч!